Как наш клиент набрал 72 микрозайма? Сегодня будет история клиента из жизни, реально о том, как, соответственно, человек попал в эту ситуацию и как он из нее выбрался. Я думаю, что это будет полезно для каждого. Всем привет, меня зовут Сергей Кузнецов. Я являюсь руководителем компании «Доксписан» и эксперт в области банкротства. Если у вас сложная финансовая ситуация, вы не знаете, как справиться с очередным платежом по кредитам, приглашаю вас на бесплатный разбор дела, которым мы узнаем, подходит ли вы под банкротство, и если да, то как это сделать. Более того, мы даем гарантию на списание. Регистрируйтесь по ссылке ниже. Ну а теперь вернемся, собственно, к истории и к человеку. Как сейчас помню эту консультацию, приходит мужчина, такого уже предпенсионного возраста, и расспрашиваю я у него, расскажите вашу ситуацию, чем могу помочь. Он достает книжечку, даже не книжечку, а такой блокнотик и начинает рассказывать, как эта история вся начиналась капиталом. Повторюсь, у него было 72 микрозайма и еще несколько кредитов. Я понимаю, что человек действительно вел расчеты по каждому займу, по каждому кредитору. Он э, каждый раз просчитывал, да, сколько денег нужно, на какой кредит, какой займ, какой платеж, чтобы внести. Получается, человек жил где-то вот в этом приблизительно около года. То есть с момента первой просрочки или предвидения первой просрочки человек начинал э, наращивать портфель, да, грубо говоря, кредитный, ну, разнося эти платежи по разным банкам. И человек был настолько увлечен этой задачей, ему важно было э, показать о том, что справляется с нагрузкой, о том, что найдет средства. И так длилось целый год. Понимаете, что в голове да, у человека в этот момент чувство долга было на первом месте, нежели реальность, которая есть. Человек не понимал о том, что он закапывается, о том, что он уходит кредит за кредитом, займ за займом. И ему задача была о том, что только их все время выплачивать. Я призываю вас, если вы э, уже на грани просрочки, или у вас уже есть микрозаймы, подумать об этом, сможете ли вы их обслуживать. Да я уверяю вас, даже если это возможно, то это нерационально и нелогично, потому что у вас есть право на списание. Есть целый федеральный закон, который разрешает это сделать. Вот тот человек, он говорит, я думаю, а как мне, собственно, что делать дальше? Я понимаю, что все, мне уже не дают микрозаймы. У меня их и так уже 72. И как бы какие есть альтернативы, варианты? Ну, как бы пойду смотреть в интернете, да, что делать, если не можешь платить. А попал также на YouTube-канал, посмотрел несколько видеороликов и понял о том, что действительно можно списать долги. Посмотрел отзывы, начал выбирать компании. И, соответственно, так мы с ним, собственно, и встретились на этой встрече. Хорошо, что человек принял такое решение, прийти на консультацию, разобрать свой случай и подобрать вариант решения. На сегодняшний день хочу вас уже обрадовать, что долги мы с него списали. Несмотря на то, что по части микрозайма он не сделал ни одного платежа, потому что он уже как добрал микрозайм, ему дальше уже никто не давал. И такие долги тоже были списаны. Поэтому, если вы переживаете, спишут долги или не спишут, то записывайтесь на бесплатную консультацию, мы разберем ваш случай и дадим гарантию. Ссылка в описании. Хочу вас призвать да, не доводить еще раз до такого, потому что это ну, просто упущенные деньги, упущенное время, возможность, упущенная ваша жизнь. Лучше потратьте это время на семью и деньги также на семью и на себя. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, если видео было интересным и полезным, поддержи, пожалуйста, его лайком и подписывайся на мой канал, если еще не подписан. Здесь много полезного юридического контента. Ну а с вами был Сергей Кузнецов, знайте свои права и до встречи в следующих видео. Прямо сейчас вы можете перейти их и посмотреть.